Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня для вас яблочная шарлотка. Что может быть лучше и проще шарлотки? Шарлотка по этому рецепту. У нее великолепный вид, минимум ингредиентов, совсем чуть-чуть усилий и море вкуса и наслаждения. Чтобы не пропустить следующий рецепт, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Два яблока помыть, разрезать пополам, очистить середину. Нам нужны тонкие дольки, которые я заливаю водой, отправляю в микроволновку на полторы минуты для легкого размягчения. Оставшиеся яблоки очистить от кожуры и порезать кубиками. Яйца, сахар и соль взбиваем в густую вязкую массу. Взбивать до тех пор, пока объем не увеличится втрое. Это где-то минут 10-12. Затем вводим сыр маскарпоны или просто сметану высокой жирности. Также перебиваем миксером до однородности и приступаем к муке. Добавляем ее частями, вмешиваем деликатными движениями, не нарушая структуры полученной массы. В смазанную сливочным маслом форму заливаем половину всего теста. Выкладываем в него яблочные кубики. Поверху заливаем оставшееся тесто. Разравниваем его. И начинаем придавать пирогу законченный вид дольками яблок. Погружаем их в тесто в круговую в виде розы. Отправляем в духовку на 35-40 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой. Очень вкусно получается из с жидкой карамелью или взбитыми сливками. Все зависит от вашего вкуса и предпочтений. Ну что ж, время пить чай и наслаждаться нежностью и легкостью шарлотки. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, ваши отзывы и мнения мне интересны. А я вам говорю, бон аппетит и абьянтук.